Путин Владимир Владимирович, премьер-министр России. 4 марта в первом туре победил на выборах президента. Что вы знаете об этом человеке? Вы помните, как он пришел к власти? Кем он был до того, как Ельцин назначил его преемником? В 1975 году Владимир Путин закончил юридический факультет ЛГУ. По распределению был направлен на работу в Комитет государственной безопасности. В 1985-1990 годах работал в ГДР. Проходил службу в Дрездене под прикрытием. После вернулся в штат первого отдела, разведка с территории СССР, Ленинградского управления КГБ. С начала весны 1990 года основным официальным местом его работы был Ленинградский государственный университет имени Жданова. В ЛГУ Путин стал помощником ректора по международным вопросам. Там же он познакомился с Собчаком, который был доцентом университета. С мая 1990 года советник председателя Ленинградского городского совета Анатолия Собчака. С 12 июня 1991 года, после избрания Собчака на мэра председатель комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга. круг обязанностей Путина входили вопросы привлечения инвестиций в Петербург, сотрудничество с иностранными компаниями, организации совместных предприятий. Путин был куратором организации первой валютной биржи в Санкт-Петербурге и способствовал приходу в город нескольких крупных германских фирм. При участии Владимира Путина был открыт один из первых заграничных банков в России – БНП Дрезднер банк Разведчик, работавший пять лет в ГДР под прикрытием, сразу по возвращении становится влиятельным чиновником северной столицы и открывает дорогу немецким корпорациям и банкам. Совпадение? Вряд ли. В 1994 году назначен также первым заместителем председателя правительства Санкт-Петербурга. К его прежним обязанностям добавились координация работы мэрии с территориальными органами силовых и правоохранительных ведомств ГУВД, Минобороны, ФСБ, прокуратура, суды, таможенный комитет а также политическими и общественными организациями. В ведении Путина находились регистрационные палата, а также управление мэрии, юстиции по связям с общественностью, административных органов, гостиниц. Он также руководил комиссией мэрии по оперативным вопросам. В качестве основных достижений Комитета по внешним связям при Путине бывший его заместитель, ныне председатель ЦИК Владимир Чуров, отмечает открытие первых в стране представительств западных банков, создание инвестиционных зон. Первым крупным западным инвестором стала компания Coca-Cola. Завершение укладки волоконно-оптического кабеля на Копенгаген для обеспечения качественной международной телефонной связи. Это Путин открыл дорогу международным банкирам-ростовщикам, которые создали глобальную систему экономического рабства и крупному бизнесу, разоряющему отечественное производство. С августа 1996 года работал в Москве в должности заместителя управляющего делами президента Российской Федерации Павла Бородина. 26 марта 1997 года назначен заместителем руководителя администрации президента России, начальником главного контрольного управления президента Российской Федерации. 25 мая 1998 года назначен первым заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации, ответственным за работу с регионами. 25 июля 1998 года директор ФСБ России. 26 марта 1999 года. Путин был назначен секретарем Совета безопасности РФ, сохранив за собой пост главы ФСБ. 16 августа 1999 года был утвержден в должности председателя правительства, премьер-министра. 31 декабря 1999 года Путин становится исполняющим обязанности президента Российской Федерации. Главокружительная и стремительная карьера, не правда ли? Все мы знаем, что без покровительства чьей-то всемогущей руки такую карьеру в чиновьей среде сделать в наше время нельзя. Кстати, многие из тех, кто вместе с Путиным работал в мэрии Санкт-Петербурга, в 2000-е годы заняли ответственные посты в правительстве России, администрации президента России, руководстве госкомпаний. Их называют питерские. Непосредственные подчиненные Путина в мэрии Санкт-Петербурга. Игорь Сечин, Дмитрий Медведев, Алексей Миллер, Виктор Зубков, Владимир Чуров. В 90-х годах на работу в правительство, администрацию президента и в крупные государственные компании пришли и другие бывшие сотрудники мэрии Санкт-Петербурга и заслуживцы Путина. Кудрин, Греф, Чубайс, Игнатьев, теперь председатель Центробанка Российской Федерации, Козак, Кожин, Виктор Иванов, Рейман, Нарышкин. Сотрудники силовых структур Ленинграда и Санкт-Петербурга, занявшие наиболее высокие должности при Путине. Сергей Иванов, Николай Патрушев, Виктор Черкесов, Виктор Золотов, Сергей Смирнов, Александр Бортников, Георгий Полтавченко. Таким образом, Владимир Путин с питерской бригадой сосредоточил в своих руках всю власть. Как все эти люди оказались на самом верху, что их объединяет? Как отмечает исследователь Прибыловский, комитет питерской мэрии по внешнеэкономическим связям, которым руководил Путин, стал чем-то вроде многопрофильного концерна. Этот комитет был соучредителем множества фирм, руководители которых ныне вошли в круг экономико-политической элиты, именуемой Прибыловским путинской олигархией. Впоследствии «Новая газета» на примерах продемонстрировала, что петербургские деятели, фигурировавшие в одних уголовных делах с Путиным, в том числе Алексей Кудрин, Герман Греф, Михаил Лесин, в его президентство сделали успешные карьеры. Эпизод 1. В 1992 году Петросоветом была создана депутатская рабочая группа по расследованию деятельности Комитета мэрии по внешним связям во главе с Мариной Салье и Юрием Гладковым. Путин обвинялся в том, что выдавал лицензии на вывоз за рубеж для продажи по бартеру нефти, леса, цветных и редкоземельных металлов сомнительным и малоизвестным фирмам, зачастую созданным накануне. Помимо этого, в большинстве случаев лицензии выдавались заранее, до заключения договоров с западными партнерами и без предъявления документов о наличии товаров. Путин обвинялся в том, что назначал демпинговые цены и в результате нанес городу значительный материальный ущерб. Кроме того, Салье отмечает таинственные исчезновения сырья. Например, пропали 997 тонн особого чистого алюминия стоимостью более 717 миллионов долларов. С учетом этих исчезновений, Салье определяет ущерб, нанесенный Путиным городу – 850 миллионов долларов. Комиссия рекомендовала отстранить Путина от занимаемой должности и направить материалы в прокуратуру. Петросовет одобрил действия комиссии и согласился с ее выводами. Путин в книге «От первого лица» так прокомментировал деятельность комиссии Салье. «Да там фактически расследования никакого не было, да и быть не могло. В уголовном порядке преследовать было не за что и некого». Бывший председатель комитета Петросовета по внешнеэкономическим связям Дмитрий Ленков утверждал, «Были проведены публичные слушания, на которых Путин признал ошибки. В результате большинство сделок не состоялось, и виновные были наказаны». А по словам Салье, дело было передано в контрольное управление администрации президента. Он назначил комиссию, комиссия приехала в Питер и никаких результатов. Судебного продолжения дело не получило. По данным политолога Алексея Мухина, большой вклад в развал дела и вывод Путина из-под удара внес эксперт КВС и помощник Путина Дмитрий Медведев. Эпизод 2. Следователь Андрей Зыков еще в 90-х годах занимался знаменитым делом 20-го Треста об уводе этой строительной фирмы миллионов бюджетных денег за границу. Документы о перечислении денег 20-му Тресту визировал тогда вице-мэр Петербурга Владимир Путин. После высоких назначений Владимира Путина дело было закрыто, а документы за его подписью исчезли. Я утверждаю, как следователь, который вел, занимался расследованием данного уголовного дела, что если бы нам его дали, позволили бы довести до конца, если бы оно не было бы незаконно припрощено Генеральной прокуратурой Российской Федерации, то тогда ряд, ряд чиновников, которые сейчас находятся на политическом олимпе нашей страны, сидели бы не в Кремле, а сидели бы в Кремле. Эпизод третий. В августе 1999 года в газете «Версия» Олег Лурье и Инга Савельева опубликовали статью «Четыре вопроса к наследнику престолов». В ней излагались обвинения в причастности к криминальной приватизации 11-го телеканала, балтийского пароходства и гостиницы «Астория», продажа за границу судов по заниженным ценам и военных кораблей, хищении бюджетных средств, выделенных на строительство, на которые Путин якобы приобрел гостиницу и виллу в Испании и так далее. А также цитировались данные журнала Global Finance, включившего Путина как миллионера в число 600 самых влиятельных людей в мире в области финансов. В статье указывались конкретные уголовные дела, связанные с Путиным и ведущие их следователи. Никакой реакции не последовало, не прореагировал Кремль и на прямой запрос новой газеты. Эпизод четвертый. В статье Лурье Савельевой также подробно рассказывается о начальнике фирмы, охранявшей Путина в те годы, Романе Цепове, который, по версии авторов, был ближайшей связью Путина по коммерческой деятельности и собирал для Путина деньги при лицензировании игорного бизнеса — от 100 до 300 тысяч долларов за лицензию, тогда как Путин обеспечивал его документами прикрытия. Цепов числился офицером РУБОП. Цепов, которого журналисты назвали легендой бандитского Петербурга, участвовал в инаугурации Путина. Его называли серым кардиналом петербургских правоохранительных органов и охранным олигархом и приписывали ему решающее влияние на назначение в ГУВД. В сентябре 2004 года он был отравлен и умер в больнице. Своеобразный способ отравления, предполагавший медленную и мучительную смерть, не характерен для криминальных разборок. По некоторым предположениям, Цепов был отравлен радиоактивным веществом. В 2006 году был отравлен полонием и умер мучительной смертью Александр Литвиненко, бывший сотрудник ЭГБ, автор книг ФСБ «Взрывает Россию» и «Лубянская преступная группировка», в которых он обвинял спецслужбы России в организации взрывов жилых домов в России 1999 года и других терактах. Литвиненко считал, что целью терактов был приход к власти Владимира Путина. Эти люди слишком много знали, и оба были отравлены радиоактивным веществом. Случайное совпадение? Некоторые источники утверждают, что с 1992 по 1999 год Путин был связан с российско-германской фирмой СПАК Санкт-Петербургское общество недвижимости и делового участия, которую прокуратура государства Лихтенштейн обвиняет в том, что она занималась отмыванием денег и, в частности, была связана с колумбийской наркомафией. Новая газета опубликовала документы, из которых следует, что Путин был полноценным зампредседателем наблюдательного совета, по уставу вторым лицом среди тех, кто избирал руководителя SPACа и третьим по важности лицом в организации. Эпизод 6 В течение 2010 года, когда правительство Путина и в частности Министерство обороны под руководством Сердюкова форсировало разгром Генштаба, воздушно-десантных войск, военной разведки и армии в целом, среди армейских офицеров и генералов возникла серьезная оппозиция. На 7 ноября 2010 года был запланирован 10-тысячный митинг десантников на Поклонной горе. Ответ не заставил себя долго ждать. За три месяца 2010 года, при невыясненных обстоятельствах, погибли или покончили жизнь самоубийством сразу несколько генералов и военачальников, которые были не согласны с политикой правительства. Август 2010 года. Юрий Иванов, генерал-майор, 52 года. 4 октября 2010 года. Виктор Чевризов, генерал-майор, 47 лет, самоубийство. 14 октября. Николай Тимошенко, генерал-майор, 52 года, самоубийство. 28 октября. Григорий Дубров, генерал-лейтенант в отставке, попал под поезд. Борис Дебашвили, генерал-лейтенант в отставке. 29 октября. Сгорел дом генерал-майора Николая Пиюкова. Он не пострадал. 30 октября. В автомобиль генерала-лейтенанта Владимира Шаманова врезался грузовик МАЗ. Генерал выжил. Вот такая череда случайных аварий, несчастных случаев и самоубийств. 21 марта 2012 года ушла из жизни Марина Салье.